Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, серый кролик. Ну вот у нас второй укос трав. М на улице сегодня какой -то? там, 11 июня. И мы уже второй, второй укос трав будем полноценно убирать, скашивать, сушить и заготавливать на зиму для своих пушастых. А, поставили этим бассейн. На улице уже 25-27. Небольшой бассейн а то на тону 200. Ну, хватит. им. Дешевненько, сердито. Как вы видите, сад более-менее отходит. Персики, шмерсики. Ну, конечно, посмотрим, что там будет. Тем более, у нас Могилевская область, она холодная. Это не брещина, не Гродно. Там намного теплее, конечно же. Ну, ничего не сделаешь. Будем надеяться и ждать, это самое главное, что что-нибудь у нас получится. Из новостей. Вчера производили уборку сена. И топтал на вазу, на мотоблоке, к сожалению, не устоял, начал падать, в руках были вилы. Ну и для того, чтобы подержаться решил <клес> вилами все торкнуться и чтобы задержаться. К сожалению, не все на себе в ногу. В итоге, сейчас схожу кое-как, жинка косить не будет траву. Ну, по кроликам, слава богу, там она, конечно же, управится, воду принесет и свинкам. Ну, а косить, то, конечно же, мне. Тем более у нас в течение недели дождь, солнце, солнце, дождь. Ну, такая погода была стрёмная, поэтому косить ну, не имело было смысла. Ну, а сейчас на погоду вроде становится 3-4 дня, так что нужно косить. Сейчас мы прокосим, сходим потом к кроликам. Там нужно некоторым клейми поставить, а то некоторые говорят... Про то наверное, уже забылся, уже, наверное, надоело. Нет, не надоело, просто, к сожалению, времени не то, что его нет. Его катастрофически нет. В 5.45 подъем, 12 отбой. Вот и считайте, сколько нас сон. И это, сейчас но я не говорю, что это. Ну, работа сельская, <связь> тем более колхоз. Я в колхозе работаю. Некоторые люди говорят, откуда ты работаешь в колхозе? Образование вроде есть же, там, трипыры. Дом. Дом нельзя выкупить, дом нельзя приватизировать, приватизация в Беларуси запрещена, ну или пока приостановлена, так что работаешь, пока точнее живешь, пока работаешь, работаешь, пока живешь. <coughs> Много вопросов. А еще геморройный, знаете, что насадил тут, натыкал этих деревьев, А сейчас плохо косить, не было этих деревьев. Оп. Три секунды и все готово. Но красота требует жертв. <coughs> с косой, как и с вилами, аккуратно, а то будете как я сейчас кулятить. Навод очень сложно, но косить все равно нужно. Главное, не забываем про улыбку, а то же мы это, не у Едут люди, здороваться. Серого кролика узнают наверное. А может так. А сок клепал <косок> ее сам. Как получилось, так получилось. Показывать не буду свою работу по клепу. Не надо позориться. Ну, я еще раз повторюсь. Для себя это замечательно. Чтобы нога еще не болела, вообще все было супер. Ну, от этого никуда не денешься. Жизнь вот такая. Сегодня хорошо, а завтра больно. Так, оператор. самой аккуратно. А то будем у двоих с тобой травмированы. Как говорят? Поспешишь? Людей не Так, что не нужно спешить. Между прочим, сейчас пойдем туда. Покажу кое-что. <coughs> расстроился, когда покупал деревья. Здесь же не только деревья, но и кусты. И вот, купил я два куста. Название вам и в не помню, не скажу. Но расстроился потому, что они сухие были. И не хотели расти. Я уже честно думаю, что у меня уже все. Продали, то есть, какашку, ну, сухие деревья, сухие пусты Но нет, прошло чуть-чуть больше месяца. И эти кустики пустили зеленые листики. Сейчас я покажу немножко, вам покажу. Вот этот кустик клематис там, да, или как вот там? Вроде клематис. Все, внизу, ну-ка покажи-ка Внизу пошел это Да, конечно, хотелось бы, чтобы он не А сразу пышный, красивый Но в жизни так не получается И здесь то же самое, елочка вот она Стоит, срубали Она сухая, но К нашей радости Здесь пошла снизу С корневой шей, То есть все тоже очень хорошо И даже орех Центровой стебели вот там орех есть Фундук. Какой нахрен орех? Фундук. Центральный стебель, к сожалению, ему она. А вот боковые нормально. Я вот боковые один буду отрезать и буду формировать с бокового центральную веточку. Отходи, дорогая. А тут вот я, что тут на бракаде. Жалко, что, знаете, кролики не хотят кушать эту из-под триммера. Ну, траву. Сено, они, между прочим, кое-как так едят, но оно же мелкое. А вот чтобы на травку из-под триммера не хотели Поэтому приходится брать или же на триммер этот круг, то есть диск Ну У меня, честно, не диск, а не триммер, а мне только коса а, а, дурная голова Так что приходится все это делать на старинке, вручную А еще, чтобы это сделать, нужно на Зато бензин покупать, покупать не надо ну, таким вот темпами не спеша мы это все скосим, отходим. Так чуть так скосим, потом сходим кроликом, покажу, что у меня там. Еще знаете проблема? Проблема возраста. моем возраст. Огромное количество кролиководов, которые занимаются кролиководством, люди уже со стажем, с опытом. С огромнейшим опытом. И они слушают меня молодого зеленого хлопца, конечно же, не хотят. Но проблемы даже не то, что опыт. опыт конечно же, не пропьешь. Но методика выращивания кроликов, как и всех всех животных, с каждым, с каждым годом. Какие-то есть ноушества по кормлению, по разведению, по вакцинации. И все, все, все, все, все, все. все, все. Огромное количество. Вы смотрите, на каждой кролика ферме где огромные объемы кроликов используют разные варианты вакцинации разные варианты э, осеменения то есть то есть цикл какой ну пойдемте со мной там поговорим покажем все остальное. Ну, а я... ну вот мы пришли в наш кратчатник как вы все вы можете наблюдать кормлю я уже сеном э хорошо сена. сено и комбикорм комбикорм в волю грубо говоря я честно не насыпаю там баночка 150 грамм ой-ой-ой не дай бы нет я беру чапетку, все это рассыпал чтобы не хватило большую часть кроликам на 2-3 дня некоторым даже на 4 не хотят кушать жара но чтобы все-таки в комбикорме нету сена добавляю сюда в сеники ну не не ломать же все эти клетки, которые я первоначально строил с Ну, вот такие По поводу того, что почему не начинаю строить крончатник, по нет. Открыто прямо, некрасиво. Тут синарником был занялся. Между прочим, ошибочка произошла. Жинка подходит. Я говорю, блин, 6 числа, 6 на 7 должна опроситься наша синка была. Пересчитали дни. Ошибка 16. А я тут бегал, ищу, гляжу, блин, и ночью, и днем. Ну ладно будем миши бегать так что пока сенарник сделали сенарник сделали куратник разбомбили сейчас куратник нужно делать поехал сетку смотреть посмотрел сетку аж сердце прихватило ценники <соспорщик> ну для выгулянных площадок да ценники сумасшедшие откуда такие цены берутся я не знаю блин Ну это не мои вопросы дерево тоже блин цена я не знаю, будем разламывать клетки и делать что-то делать. Я не знаю, что делать. Короче, не получается в этом году никакого строительства. А если кто-то и строится, то это очень-очень молодец, как это говорят. Потому что бабосики это трудец. Поэтому я сейчас не покупаю даже сетки внуту... внутрь. Из того материала, который еще у меня есть, ремонтирую. Вы это могли видеть в прошлом видео. Да, некрасиво, да, там. Зато дешево и практично. А для меня самое главное сэкономить каждую копейку, чтобы можно было провакцинировать, потому что, сами понимаете, лето обильные акролы. Э, пускай там некоторые хлостят, но все равно акролы. А если акролы, то нужно колоть. Если не будешь колоть, то будут болеть. Если мы весну мы пережили, то есть ни одного заболевания миксоматоза не было, то вот сейчас нужно перезим перебыть осень. По поводу кроликов, <coughs> и вот я говорил, что вот, там особенно мужики такие вот, там 45 50 что тебе тут углядеть чашка не кролики не породистые. вот у меня там породистый там бах например вот, там... вот там, у меня породистый там бах нзб там. или еще что-нибудь да у меня породистого кульки нос но я не за породой гонюсь я гонюсь за весом ну и за деньгами, чтобы мои дети не только мороженое ели раз по выходным, а каждый день и по три раза в день. Ну это утрирую, чтобы было более понятно. Видите, такой вот, разливает поилку и лежит в этой мокрой воде. А говорят дурное существо. Ну, что делать. Для примера, я их покупал в январе, видео на этом есть. Я покупал месячник, то есть они родились в декабре. Там 2 декабря плюс-минус там день-два, потому что я покупал их там 4 или 7 января. По поводу сколько он же будет весить, да, то есть считаем декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь. То есть седьмой месяц, там, 6 месяцев. Для этого мы используем такие весы, а чтобы люди могли потом убедиться. Ко мне я здесь не наложил. Пш -пш -пш -пш. Честно, кролики эти, хоть они милые и красивые, но их запихнуть во что-нибудь, это очень сложно. Ну, я вот таким способом это все делаю. Стоянбас. Стоянбас. А то, что, блин, пять минут будем... Куда ты, солнце? Соседу? Ну, беги, блядь! Подходим и наблюдаем. Здесь на весах 4 килограмма 400 грамм. Хорошо видно? Ближе чтобы все поняли. Ну, 4400, сейчас 4600, потому что начал герваться. 4400. 4 или 5? 4, да? Ну, считайте сами. Большой вес, маленький вес, но это НЗБ. По поводу чистоты не знаю, потому что я считаю... Чистоту можно проверить. То есть он должен осеменить кого-то. Она родит. И будем видеть, выскочит что-то левое в этом гнезде или не выскочит. Но ну, этому все ли такие вот лохматые чудовища. Грязные такой. Фу, какаха. Чего есть сосед? Хоть бы Опа. Этот будет, будет поменьше. Но он уже поработал. Чище? Вот, видите? Городской. Чистенький. А то и колхоз ума, Деревня ну-ка сюда ходи ком-ком-ком, головы вниз, по нулям, по нулям. Я бы на рынке торговал, бы, на торговал бы. 4 килограмма. То есть там 4 400 здесь 4 килограмма. Из разных гнезд. Как-то говорят, линии. Ну я не люблю это слово, линии, линии на земле он линии. А это порода. Да какая тут порода? Ну 4 килограмма. Плохой вес. Хороший вес ему тоже э, порядка 6 там с скопеечки месяцев. Даже 6 там и пару дней. Не 5-7. Конечно, должен может быть больше, но это же НЗБ. НЗБ. А, а сейчас мы его покажем. Поместного кролика. Ну-ка, адика сюда дорогой. И вот по поводу поместных кроликов. Вот он. Ему уже год. Оно они греет. Ему же год. Почему я занимаюсь поместным? И говорят, что помесь плохо набирает вес, там, бла-бла-бла-бла-бла. Хорошо, помесь набирает вес. Главное, выбрать из помесей то, что у тебя есть. Хороших кроль... х... крольчат, хороших мамок, хороших папок в моем хозяйстве намечено, как я это говорил, бульдог с носорогом, то есть здесь есть типаноны, здесь были мальчики и бельгийцы, вот это, конечно, папа будет скорее всего где-то там далеко-далеко, но он будет бельгиец или еще какая-то кровь, то есть менее прихотливые к здоровью, выносливые к различным температурам, лапки у них никакой там болезни, натоптышей, то есть все хорошо. Лучше переносит, вот как у меня вообще деревянная клетки, ему шикардос. Зимой тоже шикардос. Крольчихи зимой кролятся, даже вот был в минус 20 видосы я делал, и минус 27. Были окролы, которые тоже выживали, и все было тоже хорошо. В деревянных клетках на улице. Поэтому, да, у меня не породистые, у меня помесь. Но помесь лучшая, которая у меня была. Ну, сейчас весим. Давайте посмотрим, сколько кролик поместный был в год. А где моя щеточка? А щеточка моя где? Опа! Смотрим! А он утащил! А ну-ка! Деревня, блин! Я тебе дам, блин! Бразильская твоя эта... Морда! цыпа цыпа цыпа цыпа цыпа цыпа цыпа хороший! Ходи хороший! Давай-давай-давай-давай! Сунь! Лапу свою! Не нравится! А то обычно, знаете, как на весу, так всё! а Там мучаешься! Олег! Оп! Головой вниз! 6 килограмм 200 грамм будет. Тише тише, тише, тише, тише. Тише, тише. тише тише Не бойся. Ну, 6 400, 6 200. 6 200. Ну, конечно, тут папа будет <coughs> что-то из Бельгии. Хорошо, это плохо. Он рабочий, все хорошо. Его нужно, конечно, уже э, убирать. Замена у меня есть. По поводу веса крончат, я вам покажу в отдельном виде, потому что нога болит, честно, долго стоять не могу. Но... Вы должны меня понять, что я занимаюсь кролиководством так, чтобы не тратить деньги и получать от них тоже деньги. То есть, как это говорят, бизнес, бизнес. Бизнес нужно, чтобы что-то получить, нужно что-то вложить. У меня же наоборот, я не хочу ничего сюда влаживать, но получать хочу много. Правильно, неправильно, смотрите сами. Не буду говорить подписывайтесь на канал, никого этим не заставишь. Красота ли любима, да? Вот вместе. Эм, никого я не заставлю. Если нравится, оценивайте. Если не нравится, тоже оценивайте. Не нравится, не подписывайтесь. Нравится, подписывайтесь. Будем с вами, а вы с нами. Всем огромное спасибо за просмотр. Мороженое зарабатывает. Только что съела. Всем огромное спасибо за просмотр. Счастье, здоровья и благополучие. Всем пока.